В синем живут гномики В зиму снежную в теплом домике Громко охают, сладко жмурятся То волнуются, то нахмурятся Любят сладости, чешут носики Есть курносики, астроносики, Бьются блюсами, бьются чашками Дружат гномики за барабашками Они добрые капризулечки К чаю тортики с маком булочки Чай с малинкою, земляничкою Дружно топают за водичкою Любят сладости, чешут носики, Есть курносики, астроносики Бьются блюсами, бьются чашками, Дружат гномики за барабашками, Пахнет блюшками, медом сладеньким, Гости чмокают, Пришли к маленьким.